Моя история сегодняшняя, она, конечно, не из приятных, потому что сегодня будем обсуждать тему гастрита. Для меня это актуальная проблема, поэтому хочу ей с вами поделиться. В этом видео я расскажу, как я заработала этот гастрит, свой первый ФГДС, ужасная процедура, которая со мной произошла. Я расскажу о том, как я переосмыслила вообще свое питание, правила поведения после еды и так далее, и так далее, и так далее. Огромная куча полезной информации для вас сейчас будет. А самый прикол, знаете, в чем? В том, что когда я только начала вести этот канал, я делала реакции на еду, реакции на какие-то продукты, и там был вот такой момент. Посмотри, печенюшки, всякие газировочки, а мы не можем мимо пройти. А нужно стараться мимо проходить. Мы хотим быть молодыми, здоровыми и красивыми. Нам это не нужно. И спустя примерно полтора месяца со мной приключается такая история, что мне просто становится резко плохо. Чувствуете ужас? И мы плавно подошли уже к началу истории. Я вам сейчас еще небольшую предысторию расскажу. То есть вот, как я думала, то есть, что гастрит можно заработать только если ты неправильно питаешься, если ты ешь какие-то некачественные продукты. Но нет, если бы это было так... А причиной развития и обострения гастрита может быть нерациональное питание, отравление продуктами или лекарствами, стрессы и вредные привычки, сбои в иммунной системе, травмы и заболевания, аллергические заболевания или повышенный уровень радиации. Я уверена, это еще не все. Сейчас вам небольшая пояснительная бригада по поводу моего образа жизни. То есть я не курю. Не пью, то есть, если я пью, то это бывает очень редко, например, вот на момент сегодняшнего дня я не пью уже, наверное, 3 месяца, то есть, Нового года, да, 3 месяца. Я гуляю на свежем воздухе, я делаю зарядки, я кушаю правильно, стараюсь, по крайней мере, особенно до момента, как у меня эта вся болячка появилась, я вообще пыталась питаться правильно то есть вообще полностью чисто питаться начала изучать какие-то продукты на начала изучать какие-то составы просто прям очень углубляться в эту тему и каково было мое удивление когда когда в один прекрасный день в кавычках со мной происходит вот это представляем утро я просыпаюсь Ничего не предвещает беды. Я иду завтракать, делаю легкую зарядочку, варю себе кашку овсянную, добавляю туда фруктиков, завтракаю. Ну, кофеечек у меня, естественно, это единственное, что можно, к чему можно прикопаться, но кофеек это святое для меня. Я каждый день пила кофе. Далее у меня перекус. Я решила сделать салат себе из помидоров черри. И все было вроде как хорошо. Дальше по планам было поехать за продуктами. Я сажусь в машину, значит, Отъезжаю от дома, думаю, что-то, блин, знаете, я еду с мужем, и говорю, что-то меня поташнивает. Ну, как бы поташни, поташни, думаю, ну, наверное, просто пере... меня укачивает, если в пробке туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Ну, наверное, все нормально. Ну, как бы бывает, ничего страшного. Пару точек объехали, закупились, и у меня в голове, хм, надо бы поесть шаурмы. Шаурмы с курицей. Мы туда едем не первый раз, мы едем уже туда пятый раз. Я думаю, ну, доверие к этой шаурме есть. Я приезжаю в шаурмешнюю, кушаю эту шаурму с радостью, прям, вот прям, очень вкусная была шаурма, плохо ничего не могу сказать, запивала соком моя семья, что вы думаете? Дальше, значит, мы едем по остальным делам, я стою в организации СДК, складываю посылочку и чувствую, как меня начинает накрывать, дико накрывать от того, что мне жарко, у меня кружится голова, у меня как будто бы поднимается температура, не знаю, до 40. Ну, не до 40, конечно, тридцать 38. Где-то так. 38. Я выхожу из здания, из, из э, этой организации. Начинаю дышать свежим воздухом. И не понимаю, что со мной. Короче, мне очень плохо. Я думаю, надо ехать домой. В срочном порядке, блин. Надо ехать домой. Все. Садимся в машину, я еду, вроде как даже посмеялась, знаешь, пошутила, пошутила. ехать до дома осталось 5 минут, я уже доезжаю до дома просто по тормозам на парковке. Выхожу из машины, и меня накрывает еще хуже, то есть это тошнота, это головокружение, это просто полная рассеянность, я стою и не понимаю, что мне делать дальше, и как мне дойти до дома, я думала, мне прям там будет плохо, на парковке. Но нет, я дотерпела, я дошла до дома, я быстренько легла на диван, говорю, давай наливай мне полисорб, делай мне полисорб, мне, мне прям, э, все, вот, уже все, не могу терпеть, сейчас побегу в туалет, вот, мне наливают э, полисорб, я выпиваю, лучше не становится, я через 10 минут бегу обнимать унитаз, рассказываю, вспоминаю аж плохо, не хочу вспоминать, но для вас специально рассказываю, делюсь с вами, что со мной дальше, вот что дальше. Слушайте. Питаза мне провела весь вечер. Это где-то 5 часов. Да, где-то примерно в течение 5 часов. Я бегала туда-сюда, туда-сюда. От туалета до дивана. От дивана до туалета. И ощущение легче не остановилось, то есть я, знаете, грешила на то, что это отравление шаурмой, прям конкретно. Я позвонила в шаурму эту, наругалась на них, сказала, как вы могли своих клиентов, мы к вам кушать ходим, а вы настраивайте. Просто дальше есть большие сомнения по поводу того, что это было все-таки из-за шаурмы. Скорее всего, шаурма была, это уже последняя капля нагрузки на желудок. Мы вызвали скорую вечером, потому что легче не становилось я... Такого никогда в жизни не испытывала. Они приехали, промыли меня, поставили противорвотный укольчик и сказали отдыхай. Вот. Утро, значит, вроде как более-менее нормально было. Я решила поесть что-то полегче, сварила себе картошку. Ну, короче, сделала еду более-менее легкую. И мне было к вечеру еще хуже, чем было в предыдущий день. Но мне не было не, не было тошноты. Было прям изжог, у меня все горело, у меня, у меня горело есть желудок будто бы вот прям до горла, то есть вот весь пищеварительный тракт, у меня как будто бы прям, я не знаю, но это называется изжога, но у я... меня до этого никогда ее не было, поэтому для меня это было Так, Дальше немножко вкратце рассказываю, вот 4 дня, 4 дня было мучений, то есть первый день, когда это все произошло и плюс 4 дня я ходила по дому в очень ужасном состоянии, я ела очень мало, я похудела за эти 5 дней, по-моему, килограмма на 3,5-4, я очень мало пила, очень мало, просто мне ничего не лезло уже, абсолютно ничего. Я поняла на пятый день, точнее уже на шестой, что нужно идти в больничку, легче не станет, что-то не так, что-то нетипично для организма. Так, ребятушки, на монтаже поняла, что очень здоровый выпуск получается, давайте следующую часть э, выпустим, то есть разобьем на две части. Вот этот вот выпуск, который я сняла для одной части, в общем, будет две части, ибо очень здоровый получается выпуск, очень подробно все рассказывала. Давайте на следующем видосе посмотрите продолжение, договорились? Все, всем спасибо за понимание.